Всех приветствую на канале Repair Realty. с вами снова я Артем. И я приехал сегодня в Министерские озера, а конкретно фруктовый квартал, чтобы снять для вас квартиру с ремонтом 40 квадратных метров, с хорошим ремонтом, с мебелью под ключ. Давайте немножко про территорию. Территория здесь закрытая, мы много раз снимали уже про этот комплекс. Характерно, что для этого комплекса это бесплатные парковки, огромные территории, Детские площадки, своя набережная, про это уже миллион рассказано. Да, возможно, дома это выглядит как эконом-класс, но мы сейчас говорим про цена-качество. Это статус квартира, дом строился по федеральному закону 214. Здесь всего лишь 9 этажей, от 4 до 8 квартир на этаже. Поэтому я думаю, что для людей, которые хотят перебраться в Сочи, именно вот закрепиться, это будет отличный вариант, потому что, ну, действительно, цена стоит того. Что еще рассказать про расположение? Он находится... Село Раздольный район, Хостинский. Вот давайте про а, транспортную доступность. Здесь три выезда с этого района. Может кто не знает, есть еще новая дорога. Ты выезжаешь сразу на обход Сочи, где Роснефть, и оттуда уже куда угодно. А, лично у меня это занимает на машине 5 минут. Я доезжаю до Моримова. А есть выезд через Тепличную, через 20-й дивизию, через Курортный проспект. А есть выезд вообще через Макаренко, через улицу Вишневую. Поэтому три выезда с комплекса вполне себе, никаких пробок. Ну что, хватит болтать, погнали смотреть квартиру. И мы попали в квартиру в министерских озерах это конкретно фруктовый квартал еще раз повторюсь 40 квадратных метров без учета балкона с балконом 45 потому что балкон у нас застеклен я нахожусь сейчас в прихожей квартира выполнена в светлых тонах такой э, серый графитовый белый э, ну мне в принципе она нравится ну давайте начнем тогда с санузла так как у нас он самый ближний санузел выполнен вот в таком э, современном стиле это серая плитка черная душ соответственно полочки на ванну не обращайте внимания просто ребята заказали ну, не в тот размер сейчас они вот перезаказывают и у них будет все хорошо инсталляции то есть мне тоже это очень нравится никаких сливных бачков тоже они очень классно обожали полотенцесушитель раковина ну и соответственно внизу еще стиральную машину надо будет докупить пойдем дальше давайте с кухни начнем Итак. Кухня-гостиная полноценная, здесь у нас прямая кухня. Фартух, смотрите, здесь у нас это получается плитка, это не какая-то накладная панель, да, то есть это прям реально плитка. И все сделано действительно в одном стиле. Здесь у нас есть посудомоечная машина, электровилкс, духовой шкаф, индукционная плита, в принципе останется микроволновку там или мультиварку, да, то есть мойка. А, вытяжка, кстати, спрятана у нас шкаф. Вот она, смотрите, тоже. Ой, да? Ну и все. То есть здесь все просто и со вкусом. Диванчик, а, полочка, там, какие-то вещи, телевизор. Холодильник тоже очень удобно спрятан. Он не выделяется, как вот, знаете, иногда заходишь в кухню и там вот торчит этот огромный холодильник. Мне это тоже нравится. У меня сделано так же, только он у меня еще скрыт панелями под кухню. Выходит на балкон. Он застекленный. Это тоже огромный плюс. Вид здесь на тепличный, на внутренний двор. А сама дорога тепличная типа, не шумная, Это не курортный проспект, это там не улица Горького, соответственно, здесь, в принципе, комфортно. Вот сейчас окно открыто, я с вами спокойно общаюсь, поэтому, неплохо, даже если будет вид на дорогу и на внутренний двор. Летом, кстати, здесь очень много зелени. Сейчас просто что-то лето у нас не наступает, но, я думаю, Скоро оно придет, и здесь будет все зеленое. Пойдемте в спальню. Итак, спальня. Вы скажете, а где кровать? А кровать у нас находится вот здесь. Она специально у нас спрятана. Чтобы ты вот здесь, вот, допустим, у тебя спальня. А здесь у тебя место для чила и посидеть, соответственно. То есть вот тут вот посидел, можно разложить диван. Здесь у нас телевизор. Здесь, соответственно, полка тоже по телевизор под какие-то вещи. Ну и окно. А, радиаторы отопления уже стояли от застройщика, шторы, ну, все, в принципе, готово. А где, куда а, вещи, да, ложить? Ну, соответственно, здесь тоже такой стандартный шкаф-купе а, с зеркальными, получается, стенками. И смотрите, как тут у нас сделано все. То есть шкаф-купе тоже у нас с ремонтом. Он действительно огромный, здесь, ну, квадрата, наверное, три, здесь можно уместить все вещи. Квартира подойдет, в принципе, для молодой семьи, для двоих человек для временного проживания, ну или для постоянного. И самая фишка этой квартиры, давайте поговорим про цену. Она стоит 10 миллионов 500 тысяч рублей, 40 квадратных метров, без учета балкона, полностью с хорошим ремонтом, под ключ. Останется только телевизор и стиральная машина. Вот и все. Поэтому, кого заинтересовал этот вариант, ссылочки внизу. Пишем, звоним, мы обязательно вас все подоберем. Всем пока!